В сети опубликованы кадры снежной бури в Муравдаге, где вооруженные силы Азербайджана патрулируют территорию. На видео грузовики едут по снежным просторам. Удачи вам, доблестные воины Азербайджана, в таких суровых условиях. За правое дело, в морозы и холода, мы всегда мысленно с вами, наши герои.